Я так хочу поделиться. Хочу сказать, какие чудеса Бог делает у нас молодежки. чудеса из в молодежке молодежку служении? Он вот сегодня пели э, песни, вот прославления. Возьми меня как глину, возьми меня как стрелу. Слепи из меня все, что хочешь, Пострела. и пусти меня в цель свою. И как вот утийскаж, и мы пусть в твое то я за последнее время вижу, как Господь каждого нас лепит так, как Он хочет. И за последнее время вижу как Господь просто лепит всякий единут нас как утоиска. Каждый член молодежки. Хочешь служить яростно служить для Бога и как всякие члены нашей молодежки из когда служит за Господь у меня mm -hmm. вот в пятницу отобрали частично мое служение пяток это служение З частично. за меня готовили за меня там отвозили и вместо людей вместо а и меня готовь их а и не откажешь их много и не могут да им отказать со многу что а так мне сердце очень радуется что каждый из молодежи желает служить. И нас уже вот целый отряд, и уже 10 10 души. И вот я вижу, как Господь нас берет и посылает как стрелу в и нужные госп... цели. И виждом, как Господь не и не спрашивает, нужно Мы вот в пятницу говорили про то, что он идти играть на волейбол с ребятами. <laughs> и у ребят не столько было сильно желания играть в волейбол. Те не только искаха да волейбол, сколько поевангелизировать. Сколько туда да вот. И от, от их было слышно, как они, вот можно будет вот это сказать, можно будет вот так, вот так, и вот так. И человек само как он может това да каже, может быть това И только второстепенно было, ну и поиграть в волейбол. И само второе то нечто беше в главата им да играют в волейбол. И меня это очень радует. Мен фан ме Вот мне сегодня снился сон. Несколько сну один сон, что мы вот нашей молодежкой, не с нашим как э, специальное подразделение. Какое-то специальное подразделение. Шли в одном помещении темном. Ворвях в одно темное помещение. И вот в у нас в руках вот был вот что-то вроде фонаря. И в ушити не имо что-нибудь фенер. Потому что вокруг <към> была полная темнота. На около больше наполну темну. А получается, а от нас освещался свет. И, uh, около нас и мы ходили по этому помещению и искали людей. На помещение, и вот мы нашли одного человека. И человек. Указали ему путь, где выход. Потом мы поднялись на этаж выше. И слышим большое количество голосов молодых людей. И мы сразу пошли туда. И вот мы встречаем группу молодых людей. Которая заблудилась. И они в таком страхе небольшом. И мы им подходим, говорим, не бойтесь. У нас есть свет. <свят> <свят> Идемте с нами, мы вас увидим <свят> <выведем свят> я вижу действительно вот как Бог работает с нашей молодежкой, а я с виждам, как Бог работает с чтобы мы вот находили таких же молодых людей, да которые мора, заблудились, изгубили, которые боятся чего-то, и благодаря вот этому Божьему свету, который святена, вселяет в наши сердца, в сердца, мы будем помогать им находить этот выход, нишче, им да поэтому я тут вышел не столько за свидетельство, сколько попросить церковь, просьбе за мулба выделяйте пожалуйста вот ваши утренние ежедневные молитвы да уделите и малко время от ваша сутрична или дневна молитва хотя бы пять минут на поддержку молитвенного нашего молодежного служения и 5 минутки за наше служение на поддержку каждого человека до да всякие. чтобы человек. в духовном мире в видели, что у нас очень сильная, серьезная поддержка. Задавиди духовные святчие, имами сил на подкрепо. Чтобы никакие атаки дьявола были нам не страшны. Никакие атаки на дьявола до да, не страшны. Спасибо.